Всем привет дорогие друзья, у нас новый Bounty ZK-Link на платформе Крю. Здесь нужно подписаться на несколько социальных сетей. Это Telegram, Twitter, Discord, Medium, YouTube. Ну и на этом в общем-то все. Если хотите, можете выполнить данное задание. Я его пропустил. Яндекс-переводчик справляется с этим текстом и все понятно. Medium, YouTube, после нажатия кнопки подписаться, делаем скриншот. И загружаем его в ответы. Будет вот такое вот поле. Жмем, выбираем файл и кнопка Climb. Реферальная программа тут. Invite Friends. Изменить социальную сеть. Ну если забанили Twitter и вы создали новый. Удаляем старый, привязываем новый. Некоторые баунти-компании запрашивают еще один адрес кошелька, например, Aptos. Дополнительное поле. Вводим адрес и нажимаем Save. Какой адрес именно нужен? Они подписаны. На платформе Crew сейчас еще проходят дополнительно 5 баунти-компаний. Кто пропустил, присоединяйтесь. Заданий немного а точнее заданиями где нужно делать ретвиты в некоторых баунти их много поосторожней делать по одному в день не выполняйте все за один раз ссылку у меня в теле... на телеграм в описании под видео заходите участвуйте на этом у меня все всем пока